Всем привет! Сегодня хочу я объявить новость о том, что мы хотим найти классного СОшника и возможно это... Именно ты. В последнее время я разочаровался использовать какие-то старые и классические методы поиска СОшников. Не потому что они не работают, скорее всего, работают. Но эти каналы перегружены, там сильные рекрутеры, которые сидят практически быстро находят работу ребятам. Это, это очень хорошо, ничего плохого в этом нету. Но мы решили воспользоваться нашим каналом youtube каналом а, и а, поискать специалистов в нашу команду если ты уверен в своих силах если действительно у тебя а, есть хороший опыт все о продвижении а, к сожалению это не вакансия для джунов и тех, кто хочет обучаться это именно для тех специалистов которых опыт уже более трех лет в продвижении сайтов которые не любят смотреть стандартно на методы продвижения которые не прочитали пару статей и используют одни и те же методы а те которые постоянно развиваются, изучают, любят SEO и хотят привносить что-то новое, особенно какие-то свои фишки, приколы. Обязательно дай нам ответ в описании к этому видео. Ты увидишь нашу контактную информацию. Пиши нам, что ты хочешь работать в нашей команде, что тебе это интересно. Скидывай на резюме, мы обязательно рассмотрим и дадим тебе ответ. К сожалению. Мы будем пересматривать и выбирать только лучших. Ну, надеюсь, что этими лучшими именно будете вы. Окей, спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно контактируй с нами и до новых встреч.